короче говоря вот бля это пиздец да пошли сюда уже все никак сходи с ногой Ладно, пошел дык дык дык что-то такое ёб твою мать. Ёб. Господи. Это блять. Я не знаю, как я это сделал. Сука, Dead Space, блять, клево охуевать будет. Блять и как поворачивать эту хуй. О, о, о, о, о, заебись. Иди сюда нахуй Это чё, блядь? Я тебе сейчас пизды дам, сука такая ебливая Говник ебаный Вы ответили на радио и типа Вы выжили Ну, пишет, вы выжили <связываю> <Серьёзно>? Ну <связываю> все, это все, вы что, еба дали? Би Знаешь, ты, бед... так печ... ты так печатаешь? Сейчас. Нет, ты как-то вот так вот. Нет, подожди. Вот так вот как-то делаешь. <связываю> вот. <связываю> А шок по 2017 год э, седьмое число Пос последнее сообщение Бахтин. После этого его больше никто не видел. После этого, после, после этого больше Бахтина никто не видел. <coughs> <coughs> <coughs> я думал, думал тебе клавиша от тебя торпали. Скичал, же скачал. Кчал. Эйч? О блять! ха ха ха ха Чего то ты